Связь. Напишите, пожалуйста, в чате по вестибальной шкале, как меня видно и как меня слышно. Жду вашу обратную связь и будем начинать. Всех приветствую. Отлично. Вижу десяточки, значит все Хорошо. А, друзья, для начала давайте я представлю для тех, кто меня еще не знает. Меня зовут Алина Богданова, я успешный интернет-предприниматель, а, также являюсь профессиональным спикером и бизнес-тренером по основе бизнеса. А, но в то же время, друзья, я такой же обычный человек, как и вы. Два года назад я пришла в MLM бизнес. А, человеком, который абсолютно ничего не знал в этой сфере, и, соответственно, у меня также были проблемы с приглашениями. И затем данную проблему я нашла решение, решение, которое до сих пор каждый день помогает мне зарабатывать очень хорошие деньги. Система, благодаря которой мне удается получить от 100 тысяч рублей в неделю. Раньше я просто не могла себе представить, что это за деньги. И сегодня, друзья, я поделюсь этой возможностью с вами, как решить вашу проблему с приглашениями в MLM бизнес навсегда, как научиться приглашать людей и как же прийти к финансовой независимости, потому что я уверена, что мы здесь все пришли именно за этим, за тем, чтобы перестать ходить на проклятую работу, работать каждый день на дядю, не принадлежать себе, получить самую свободу и осуществить все свои мечты и планы, которые мы а, так сильно хотим, потому что жизнь у нас одна и мы должны все сделать здесь и сейчас, не откладывать и приложить максимум усилий для того, чтобы жить так, как мы мечтаем. А, друзья, я сама с города Иркутска, напишите, пожалуйста, с какого вы города, и мы посмотрим, какая у нас сегодня здесь собралась география, поэтому а, не стесняемся, пишем в чат, из какого, друзья, вы города? И будем с вами знакомиться. Грузия, Омск, Тюмень, Украина, отлично. Так, Иркутск, здорово, Санкт-Петербург, очень рада землякам, Украина. Здорово, друзья, немножечко у меня подвисает и Ижевск. Супер. А на самом деле, друзья, очень классно то, что мы с вами сегодня здесь собрались с огромных просто разных уголков нашей планеты, с разных мест, городов и стран. Это очень здорово, и я уверена, что сегодня вы узнаете ту информацию, которая однозначно, просто бесповоротно способно изменить вашу жизнь и решить вашу проблему с приглашениями навсегда, вам останется только решить, взять ли эту возможность, использовать ли ее или пройти мимо, это решение останется за вами, но я могу вам в свою очередь гарантировать, что сегодня то, что вы узнаете, это то, что обязательно изменит ваше предложение представления о приглашении в интернет-бизнесе и вообще о MLM в целом. Итак, давайте с вами начнем. Сегодня наша команда Global Partners Club развивает компанию GMMG. Это благотворительный проект Get Money Make Good. Друзья, кто за благотворительность, кто считает это хорошим делом, напишите, пожалуйста, плюсики в чат. Кто, возможно, занимается ей уже, либо планирует, или очень-очень хочет и а, ждет, да, как я, например, ждала а, такого приятного момента подходящего, когда я смогу себя в этом реализовать. А, вижу, пошли плюсики в чате, друзья. Действительно, это одна из тех вещей, которую мы можем поделиться с другими, дать какую-то пользу другим людям от себя. В компании GMMG мы можем с вами совместить два очень важных для каждого человека, для реализации абсолютно любого человека дела. Это благотворительность и заработок денег, становление финансово-независимым и исполнение да, всех своих желаний и мечт. Вот. То есть в данной компании мы можем совместить себя и реализовать с абсолютно разных сторон. Это очень здорово. и я безумно рада, что на сегодня есть такая возможность. Для партнеров также есть у нас три источника дохода. Это сверхприбыльный маркетинг-план. Друзья, это действительно какой-то нереальный маркетинг. Я вам немножко позже о нем расскажу. Я ни разу не видела подобного маркетинг-плана. И когда я о нем узнала, я была в таком хорошем шоке. Действительно, я не могла поверить своим глазам и... Мне очень хотелось поскорее уже начать действовать, чтобы посмотреть, как же это все-таки работает. И оказалось, что это работает, и выплаты просто посыпались огромными пачками в мои карманы. То же самое будет и у вас. Еще один источник дохода для партнеров – это обучение по криптотрейдингу плюс сигналы. Данное обучение доступно абсолютно всем активным партнерам данной компании, и также это внутренняя пито-биржа, возможность обмена криптовалют и валют между собой, что также, несомненно, очень-очень удобно. Что вас ждет в данной компании? Во-первых, это благотворительные акции, регулярные промоушены, обучение по построению сети от создателя данной компании. Обучение по крипто трейдингу, ценный призы за достижение рангов, это очень классный, крутой бонус, еще больше придает стимула к работе, когда тебя оценивают по достоинству и ты можешь себя реализовать и получить за это очень приятные призы. Путешествия за счет проекта, биржа, не на валют и также сигналы с доходностью до 250% в месяц. И плюс сверхскоростной, сверхприбыльный и просто очень-очень вкусный маркетинг-план. А сейчас я вам покажу, что же здесь мы можем взять для себя данной компании, чтобы приглашать сюда людей и делиться этой возможностью, которая сегодня есть для вас. Я уверена, что каждый человек сегодня попал на данный вебинар не случайно. Все, кто сейчас находится на данном вебинаре, вы поистине избранные люди, потому что сегодня для вас будет эксклюзивная информация, которую поделится с вами следующий спикер. Слушайте внимательно, это просто супер-супер-новость, которую еще не знает никто. Итак, смотрим мы нашу схему маточного стола, это наш маркетинг-план. Вы приглашаете своего первого человека в бизнес по рекомендации вашего первого партнера. И, внимание, друзья, вы получаете с него 100% прибыли, друзья. Вдумайтесь еще раз, 100% прибыли, не 20, не 10, не 50 даже, друзья, 100%. Что это значит? Это значит, что вы отбиваете свои вложения сразу же. Вы пришли в бизнес, вложили Деньги на старте пригласили всего лишь одного человека, друзья, одного человека, и вы полностью вернули свои вложения. Скажите, вам нравится вообще такая перспектива? Как вы считаете, не нужно ждать закрытия стола, то есть не нужно приглашать 30, 16 человек, 60, чтобы вернуть вложения, чтобы получить первую свою выплату. Все, что вам нужно, друзья, это пригласить всего лишь одного человека. Далее, друзья, вы приглашаете второго человека, получаете также 100%. Это значит, что вы уже удваиваете свою прибыль. Это еще намного круче. То есть всего лишь двух людей вы пригласили, и в два раза вы окупили свои вложения. Третий человек, друзья, уходит на автореинвест. И таким образом у вас еще раз открывается данная площадка, и вам нужно пригласить всего лишь троих людей в бизнес. Вы можете пригласить всего лишь троих людей активных в ваш бизнес. И они будут, да, вы будете с ними работать по нашей системе, по нашей методике, они будут приглашать, и у вас будет идти просто как пассивный, постоянный доход. друзья. Все, что вам нужно, это пригласить всего лишь трех людей. А, с помощью нашей системы по автоматизации бизнеса вам не нужно будет приглашать людей, они будут а, сами идти к вам в команду. А, напишите, пожалуйста, да, те, кто хочет, чтобы в вашу команду люди шли сами, чтобы они вам писали, здравствуйте, я хочу в вашу команду, я готов, что нужно сделать, куда оплатить, а, скажите, с чего начать, кто хочет, чтобы люди сами шли на ваше предложение, пишите да. А чтобы не нужно было уговаривать, не нужно было никому звонить и доказывать то, что ваша компания круче и лучше, чем а, все остальные. А, полетели у нас а, в чат. Да, конечно, я уверена, что никто не пишет «нет», потому что а, я понимаю вас, у меня было точно так же, я не мечтала о такой возможности, чтобы я а, ничего не делала, просто откинулась на спинку стула, и получала ходящие заявки от кандидатов в мой бизнес. Сегодня, друзья, это так. И сегодня так у каждого партнера в нашей команде. Потому что мы создали систему автоматизации бизнеса, в которой вы получаете 30-дневный пошаговый план. Это задания на каждый день, которые вам обязательно необходимо выполнять. И при выполнении этих заданий... После того, как вы все их выполните, люди начнут просто огромным потоком идти на ваше предложение. А, плюс вы получаете доступ к закрытым тренингам, где наши бизнес-тренера а, проводят для вас обучение с пошаговым введением вас за руку. То есть они прямо через экран показывают вам наглядно, что необходимо сделать, как необходимо настроить ту или самую продукцию, или другую программу, либо инструмент по автоматизации бизнеса, чтобы все это заработало и чтобы люди сами шли в вашу команду. Также вы сможете получить минимально 50 инструментов по автоматизации бизнеса, сервисов и программ, доступ к закрытой фокус-группе со всеми необходимыми материалами, стоимостью более чем несколько тысяч долларов, и все это, друзья, вы получаете в нашей команде абсолютно бесплатно, а в виде бонуса выполнить всего лишь некоторые условия для входа в нашу команду, это 4 площадки на биткоинах для партнеров Original Global либо Global Partners Club из любой компании, которые были в нашей команде и 5 площадок на биткоинах для новичков, для тех, кто еще ни разу не был в нашей команде, оплачивайте вы всего лишь один раз приглашаете одного человека и полностью возвращаете свои вложения и дальше начинаете уже зарабатывать люди идут к вам к вам сами большим-большим потоком не останавливающимся вы зарабатываете и получаете на постоянной основе обучения по автоматизации бизнеса то есть мы постоянно улучшаем, разрабатываем изучаем новые программы, которые могут нам помогать делать так, что вы утром просыпаетесь, настраиваете вашу систему, даже можете не оставлять компьютер включенным, закрыли свой компьютер, выключили, ушли по своим делам, вернулись вечером и принимаете поток тех людей, которые хотят к вам в команду. Так у нас каждый день, у всех лидеров нашей команды, у всех моих партнеров самое главное условие – просто взять и применить данную систему. У вас может не получиться, только если вы вообще ничего не будете делать, просто сядете и все. Если вы начнете что-то делать, вы обязательно получите свой первый результат, своих первых людей и навсегда забудете, так как забыли все наши партнеры, об уговаривании в бизнес, о доказывании и о том, что нужно вообще кому-то там звонить, кому-то что-то навязывать и так далее. Это уже прошлый век, так уже, друзья, абсолютно никто не работает, и это сама система такая, она уже сама по себе не работает. А для того, чтобы пригласить людей, которым вы звоните сами, вам нужно обзвонить человек 30, и только один у вас может быть подпишется в вашу команду. Друзья, представляете, 30 разговоров в день, минут по 10, и то это при условии, что у вас а, есть а, какой-то опыт и навыки общения. Да, в нашей команде вы также сможете получить скрипт, шаблон. Это а, дословный шаблон текста, который вам нужно обязательно а, сказать, для того, чтобы человек подключился а, с гарантией 99% в вашу команду. друзья. То есть мы все сделали за вас. Вам нужно только взять и применить, и начать зарабатывать деньги так же, как и мы. А в данной компании, в компании GMMG, я за первую неделю заработала более 100 тысяч рублей, и это далеко не предел. Каждым а, днем, с каждой неделей мои доходы увеличиваются. Это безумно приятно. И также мы приняли решение работать с криптовалютой биткоин, потому что это тренд, это будущее, и эта валюта, она растет. И непременно принесет всем нам также еще пассивную прибыль, за да, счет своего роста. Друзья, на этом у меня для вас сегодня все. Сейчас я хочу передать слово следующему спикеру. Это бизнес-тренер по нашей системе, просто очень сильный топ-лидер и генеральный представитель нашей команды Илья Сергеевич Лебедкин. Передаю ему слово. Он поделится с вами уникальной эксклюзивной информацией, которая еще не была абсолютно нигде. Поэтому, друзья, я желаю вам не упускать возможности, делать все для осуществления своей мечты. И, друзья, до встречи и огромных вам чеков. тренером по автоматизации и лидером команды Global Partners Club. Благодарю Алину за то, что провела первую часть презентации. Является тоже большим профессионалом и топ-спикером команды и холдинга GMMG. Напишите, пожалуйста, десяточки в чат, если меня хорошо видно и слышно. Так, вижу, что десяточки пошли в чат. Отлично, друзья! Всех рад, еще раз говорю, приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сегодня у нас 10 мая, все отошли от праздников, да, и приготовились печатать с нами вместе деньги. Кто еще не в команде, получает информацию, принимает верное решение, а кто уже в команде, начинает просыпаться и делать все по плану, и настраивать систему автоматизации. Для начала... Хочу сказать, что я, друзья, такой же человек, как и вы, простой. Раньше чуть более полтора года ходил на работу и зарабатывал только на работе деньги. Потом пробовал в различных интернет-проектах зарабатывать, пробовал старые методы использовать, но потом начал применять систему автоматизации, которая, друзья, меняет жизнь людей в отличную сторону. И если простым языком это объяснить просто, вот на словах, на пальцах, да, простому человеку, или там на консультацию вы общаетесь с человеком, который заинтересовался вашим бизнес-предложением и системой по автоматизации. Просто это объяснить, что если сидеть вручную работать, можно там обработать 100-150 человек, ну сколько максимум, если на, на пределах возможностях работать, то ну, осилить можно где-то 200-300 да, максимум. А благодаря системе автоматизации, которая устанавливается на удаленные сервера, Сейчас хочу демонстрацию вам экрана. Причем данный сервер стоит, можно сказать, 3 копейки. Да? 3 доллара он стоит всего в месяц. И их можно устанавливать неограниченное количество. То есть можно 5 удаленных серверов установить. На которых вы ставитесь... Так, сейчас... По демонстрации этого не буду показывать. Нужно ввести пароль. На который... Просыпать. Он прям точку сказал. На который я пока отключу демонстрацию да, и пароль введу. На который как раз таки устанавливаются программы по автоматизации, которые делают массовую обработку целевых кандидатов. Это наша, друзья, целевая аудитория. То есть мы не работаем да, по знакомым не обзваниваем друзей, родственников, коллег по работе, да, кто еще ходит на работу, и не предлагаем им бизнес. Потому что вы можете получить, конечно, негативный опыт, если будете это делать, я уже это получал, да. А можете с целевой аудиторией научиться в интернете работать, уже получить свой результат денежный и даже... Поначалу не звать своих знакомых, они потом смогут пойти к вам на результат. И более того, я могу сказать вам, что если у вас одна основная страница, например, в социальных сетях, в Facebook у вас одна страница, в Одноклассников, ВКонтакте, но вы, возможно, стесняетесь да, там, выкладывать какую-то информацию о вашем сотрудничестве с каким-то проектом в интернете, потому что у вас, например, нет результата. Для этого есть возможность замечательная, которую я рекомендую сделать, да, это создать отдельные страницы именно для ведения бизнеса. Правильно их оформить. Есть у нас информация закрытая в команде, но вы также можете в интернет найти. То есть путь у вас какой, либо самостоятельно вы будете развиваться, все изучать, можете некоторые инструменты по автоматизации найти. Но у вас самой методики и технологии применения, КМЛ-бизнесу, к любому проекту у вас не будет. Вот именно вы можете получить эту систему у нас. Как эту систему по автоматизации применять абсолютно к любому проекту и получать ежедневно заинтересованных кандидатов в свой бизнес. К примеру, подключить сначала одну страницу. Что вам нужно сделать? Качественные фотографии выложить в деловом бизнес-стиле, наполнить страницу контентом, то есть там видео, чтобы было фото и какая-то интересная, полезная информация. Заказать туда трафик и настроить систему по автоматизации. Программы, которые обрабатывают этот входящий поток трафика. Кто уже встречался с этими сервисами, да, MLM сервисами различными по заработку в интернете, знает, что они стоят в сущие просто копейки. Это там ну, 10 долларов да, заказать себе там, на страницу подписчиков. В каком-то сервисе там 600 рублей, там, вот, лидер пиар. То есть их полно этих сервисов и можно заказывать. Далее просто подключить то, что будет писать людям вместо вас. То есть это то же самое, что вы будете сидеть людям вручную писать, и они могут сказать, что вы спамом занимаетесь. Да? То ли просто программа, которая принимает друзья, отправляет самостоятельно сообщение. А вы тем самым просто экономите свое время. Так. И даже пока вот я там вот в зале находился, да, программа эта продолжала писать людям, и они ежедневно, ежедневно узнавали о моем бизнесе, то есть минимум, вот, три страницы ВКонтакте работают, по 300 человек, 900 человек в день узнают о моем бизнес-предложении, на автомате просто. Вот я могу спать, гулять, отдыхать, что угодно делать, и это все равно система работает. Далее по скайпу есть программы замечательные, которые позволяют, ну это я новичкам сейчас рассказываю, кто еще не в команде, позволяет в Скайпе делать массовый охват целевой аудитории и тоже делать предложение. То есть добавлять друзья вместо вас и отправлять определенные видео, рекламные текста. Из этого огромного количества людей, вот я недавно запускал программу, и она за целый день отправила рассылку чуть более 8 тысяч людям. То есть 8 тысяч человек в Скайпе плюс 900 человек ВКонтакте. Это только взять Скайп и Контакт. То есть почти 9000 человек узнал о моем бизнес-предложении. И конечно же, из этого огромного количества людей, кто бы там что ни говорил, там, спам, там кому-то что-то не нравится или еще что-то, все равно находятся люди, которым это интересно. То есть и, и мне приходят скайп-рассылки, я к ним нормально отношусь. То есть если, конечно, человек по 10 раз в день делает рассылки, да, то это может вызвать определенное, конечно, недовольство, что они очень часто приходят сообщения. Ну и хочется удалить его, например, из друзей. Да? Адекватный человек просто-напросто, если его достали рассылки, он удалит из контакта этого человека. И не будет негатив, там, ничего плохого писать. Вот. А те же люди, которые сидят, у них они самостоятельно, например, работают, у них не получается не зарабатывать, не приглашать. Они зачастую и вам могут негативить. Какие-то там гадости писать и так далее. Вот. Ну, если вы... Но это, можно сказать, поведетесь в начале своего пути, да, и вас это остановит, ну, это будет грубейшей ошибкой. Мне тоже некоторые там писали, когда я начинал. Но потом это все прошло. Вот напишите, пожалуйста, делали вы статистику, в чат напишите, сколько человек в день узнает о вашем бизнес-предложении. Делали вы анализ. И устраивает ли вас эта ситуация? Вот напишите, сколько человек в день узнает о вашем бизнес-предложении, друзья? Количество, мне вот интересно. 100. Сандра 1000 Светлана 100 Около 1500 40 40 совсем маловато 2-3 тысячи Вот отлично 50-100 ну, Скорее всего Это если вручную работаете 50-100 Вот друзья Обращаюсь сейчас к тем, у кого там количество 100-200, это я думаю, что, скорее всего, вы работаете еще вручную. Я тоже так начинал. Можно так работать и зарабатывать, но вам постоянно придется вот, писать людям, там, общаться, постоянно рекрутировать и как бы делать это не с заинтересованными людьми. А Благодаря нашей системе по автоматизации, которая обрабатывает в автоматическом режиме огромное количество людей, позволяет делать так, что вы общаться будете уже заинтересованными. То есть вы просто отвечаете людям, которые уже написали «интересно», «хочу», «да», «да», «сколько это стоит» и так далее. То есть положительно отреагировали. Никаким образом можно не отвечать даже тем людям, которые что-то негативное написали, либо просто написали «нет». Вот. Можно даже временное на них не тратить. Отвечайте тем, кому стало интересно, предоставляйте им свои контактные данные, и проводите консультацию. У нас в команде, в закрытой группе, есть даже пример, и всем своим партнерам даже даю, да, пример, как консультировать вашего заинтересованного кандидата. Проводите консультацию и старайтесь сделать так, что показывает, ну, что вы не уговариваете человека. Просто проводите консультацию. Да, и тогда люди нормально, положительно реагируют. А когда же человек чувствует, что его пытается затащить какой-то проект, давай быстрее, быстрее и так далее, что ты там полжизни потеряешь, ну и тому подобные вещи, то он начинает не так воспринимать, то есть не должным образом чувствует, что его затягивают. Вот. А когда он просто получает в свободной форме информацию, ответы на свои вопросы, которые у него есть, и больше всего человека интересует, что он получит в вашей команде. А в нашей команде на сегодня, друзья, вы получаете более 50 инструментов по автоматизации бизнеса, включая сервисы по автоматизации и по трафику. И с инструкциями, конечно, по их применению. То есть в формате видео в закрытой группе есть по настройке, как заказывать трафик, как оформлять там страницу, чтобы она приносила максимальную конверсию, и... Как обрабатывать людей. Также вам не нужно заморачиваться по поводу сайта, искать его там на каких-то бесплатных сервисах. Вот есть бесплатные сервисы, но оно не очень там выглядит. Да? И человек, вот я представляю даже, что я был новичком, и я видел таких людей, которые заказывают ну, бесплатные сайты делать. И для своей команды тоже бесплатно. И там прям написано, что вот это типа мол, бесплатный сайт. Можете себе такой же сделать. Ну и это просто человек подумает, что как-то несерьезно, да, что вы занимаетесь бизнесом в интернете, но даже не смогли сделать нормальный сайт, какой-то бесплатный, там, и он не очень выглядит, то есть он не продает, он не продает ваше предложение. А у нас же вы получаете в команде высококонверсионный лендинг пейдж под ключ, то есть с вашими контактными данными, с вашей фотографией, просто стоит кто активирует там 5 площадок на биткоинах, написать своему наставнику и передать контактные данные, фотографию и все, все необходимые данные, чтобы вам сделали этот сайт. Указать его в социальных сетях, указывать там, в ютубе под видео, да, в инстаграме, во всех социальных сетях его указывать. И даже когда вы просто будете заказывать трафик, люди будут заходить на вашу страницу, они в разделе веб-сайт будут видеть ваш сайт. Если вы еще через... 2 сделайте себе домен, сделайте перенаправление, есть все необходимые инструкции для этого и напишите какое-то название сайта, которое привлекает внимание. Человек будет нажимать, переходить, а там видео, вся необходимая информация, которая просто его внимание просто засасывает, понимаете? И он начинает знакомиться с этой информацией, ему становится интересно, он делает определенные действия, свои контактные данные оставляет. И тут два варианта. Либо сразу регистрируется в команду, хочет получить консультации, либо в подписную базу попадает, ему приходят а, дальнейшие письма, которые за вас продают. И тоже на вас потом человек выходит уже заинтересованный, а, можно сказать горячий, да. То есть он был холодный, он вам был вообще совершенно не знаком, вы не знали, откуда он, кто он. подписался, почитал ваши письма, потом выходит к вам на связь. Ну, вот так же, лучше... Над этим поработать просто, настроить эту систему, да, и периодически просто контролировать ее. То есть, если вы разбираетесь с системой автоматизации сейчас, или еще не зашли в команду, то есть вам нужно просто в ней разобраться, инвестировать деньги на вход в команду, да, чтобы систему получить, есть определенные условия. И время, самое главное, инвестировать, чтобы в этом разобраться. Друзья, ну это вообще смешно, что люди некоторые не хотят время уделять. То есть в институте учатся по 5 лет, потом десятки лет ходят на работу и получают пенсию. А, а здесь не могут уделить пару недель, чтобы ну неделя-две с наставником можно реально во всем разобраться, все себе настроить, общаться только с заинтересованными людьми. Если бы что-то лучше было, то я бы уже давно это использовал. Четыре дня всего в GMMG. Как получить ваше знание по автоматизации? Я зашел на четыре площадки. Василий. В GMMG вы зашли в нашу команду Global Partners Club. Кто ваш наставник? Обратитесь к наставнику, чтобы у вас добавили на наш закрытый ресурс, то есть группа ВКонтакте есть, в которой есть меню, пошаговый план, инструменты по автоматизации, записи тренингов. И, соответственно, есть расписание вебинаров, расписание мероприятий. И всегда перед каким-то вебинаром, тренингом публикуется информация в закрытых чатах, в том числе в группе. И всегда шапка вверху находится. И, друзья, чтобы вы не спрашивали, шапка, шапка ВКонтакте, там написано название, да, и внизу сразу же написан пароль. Всегда пишется перед тренингом пароль на тренинг, такого-то числа, такой-то пароль. Просто его копируйте, заходите в эту же комнату и обучайтесь. Наши профессионалы, бизнес-тренера команды по автоматизации, в том числе и я показываю фишки по автоматизации, показывают прям наглядно по демонстрации экрана как делать то или иное действие, как настраивать удаленный сервер, как использовать э, рассылки, там, как настроить скрипт, например, для топ-лидерса, который обновляет вип-ленту. Все это получаете. Смотрите, если что-то непонятно, обращайтесь к наставнику. Но нужно, я же говорю, что нужно просто время инвестировать. Если вы не можете даже это сделать, то сейчас есть у нас в команде просто Великолепное предложение, которое ограничено по времени и ограничено по количеству людей. Потому что бизнес-тренера нашей команды тоже люди, не роботы, да, и у них тоже 24 часа в сутки всего часов, да, времени. И часть из этого нужно на сон уделить, там часть кто-то на спортзал, там куда-то сходить нужно по делам. И нет просто возможности 100 человек, например, брать индивидуально каждому все настраивать. Поэтому, э, вот я беру только первых 30 человек, которыми я индивидуально все настраиваю сам. То есть могу по Teamweaver подключиться к вашему компьютеру, настроить, либо по Skype, по демонстрации экрана. Выходите на меня и делайте это. Потому что сейчас идет такие великолепные условия на предстарте новой системы Blockchain Маркетинг 24, в которой... Вы даже пока разбираетесь в системе автоматизации в инструментах, вы уже будете получать по своей реферальной ссылке 206 партнеров, из которых 6 проплаченных, гарантированно после прохождения простых инструкций. То есть 200 заинтересованных кандидатов, 6 проплаченных партнеров. Ну и плюс, это является полной версией гибрид систем Partners. То есть до этого акция была в команде, до 2 мая 100 человек получали люди, да, Некоторые там жалуются, что не все там выходят на связь, но это было нормально. Сейчас же будут более качественные, более конверсионные регистрации по вашим ссылкам. Эти. Поэтому, друзья, очень замечательная возможность для сотрудничества. Ну и, конечно же, то, что мы приняли грандиозно верное решение сотрудничать и продвигать площадку на биткоин. Потому что биткоин на сегодняшний день это тренд, биткоин у всех на слуху. По радио, по телевидению про него говорят, да. В интернете очень много. Ну, то есть сейчас почти каждый второй человек уже, я думаю, знает, каждый второй, третий, что такое биткоин, если спросить. И в принципе это людям интересно, да. Они интересуются этим, постоянно вбивают в поиски, ищут информацию постоянно, как же на этом заработать, как же добывать эти биткоины, да. И вам просто нужно немножко... В этом разобраться, чтобы э, подключать себе в команду людей. Объяснить человеку, что майнинг на сегодня он не настолько является прибыльным, чем MLM направление. То есть вы активировали, например, площадку биткоина, подключайте систему по автоматизации, правильно, правильным образом настраивайте свои соцсети, чтобы они давали максимальную конверсию и правильное, э, правильное восприятие людей вас как интернет-предпринимателя. Потому что ну, много очень делают людей ошибок, и сколько ты им не говоришь, что так нельзя делать, некоторые все равно продолжают это делать. И не могут просто выделить из своего бюджета, там, не знаю, да? им кажется, что это не настолько важно. Но говоришь человеку, что это важно, вот. и он все равно не делает. И есть те, которые делают, и они, конечно, потом получают результат. Ну, на фотосессию, например. Нужно там инвестировать полторы-две тысячи, сколько рублей там, в вашем городе, посмотреть, сколько стоит фотосессия, и правильным образом себя позиционировать в интернете. Потому что есть люди, которые этого не делают. И это сразу же. То есть здесь необходимо слияние вот этих вот моментов для вашего успеха да, в интернете и в заработке в интернете. Качественно оформлено, полезный контент есть, вовлекающий контент. Плюс вы используете трафик и постоянно автоматизируете свой бизнес, тем самым делаете так, что очень много людей максимальное количество узнает о вашем бизнесе. Это позволяет вам делать так, что вы даже находясь не дома, либо компьютер работает на вас, либо компьютер ваш выключен, на удаленных серверах все установлено и обрабатывают трафик. И люди получают, те, которые заинтересованы, они получают ваши контактные данные и выходят к вам даже просто на телефон. То есть модель бизнеса, да, что не вы обзваниваете знакомых, как раньше это было. И ну, пытаетесь там встречу с ними назначить, да, рассказать о бизнесе. Огромные усилия для этого нужны. И то люди так зарабатывали. А здесь же наоборот. Вы делаете так, что людям становится интересно, они находят ваши контактные данные. Тем более на сегодняшний момент, вот, я говорил, что вы компьютер выключили, куда-то уехали. И вы консультируете людей даже по телефону. А если человек с другой стороны, то не, не нужно, чтобы он именно с мобильного оператора вам звонил и тратил деньги. Либо вы ему звонили и тратили деньги. Сегодня же для этого есть мессенджеры. Вайбер, Телеграм, Ватсап. Очень замечательный мессенджеры, который позволяет абсолютно общаться с, с любым человеком, даже если он очень далеко находится от вас. Он заинтересовался... Да, сейчас я пароль ищу, чтобы писать его туда. Он заинтересовался, вышел к вам на связь, и вы его проконсультировали. 5-10 человек в день вышло на вас, и проплатились там 2-3 человека в день. И вы просто контролируете это дело, периодически заходите, добавляете людей в закрытую группу, предоставляете инструкции, информацию, о том, с чего нужно стартовать, как развиваться правильно и как применять инструменты. Но поначалу, конечно, саму стоит разобраться. Так, еще какие-то вопросы, друзья, у вас есть? Пока пока что я ищу этот пароль. Ну, я же в принципе, до этого показывал и проводил именно тренинг, закрытый тренинг для партнеров, как установить этот сервер, как там зарегистрироваться, как его заказать полностью, как оплатить там, как его настроить, поставить языки все правильные, да? Вот он нашел. Поставить язык там русский, время нужно необходимо правильно поставить, настроить программу и, соответственно, что туда в нее заряжать. Друзья, на сегодняшний день очень хорошо работает больше всего это видео. Да? Как новичок, даже можете чужие пока видео использовать, если сами свои не записали. Но я рекомендую это делать, настоятельно. И люди получают от вас видео, смотрят и заинтересовываются на автомате. Затем выходят к вам на связь, получают ответы на свои вопросы и присоединяются к команду. Да, отвечаю, но лучше напишите в Телеграме. Телеграме постоянно я бываю. То есть, если я не нахожусь у, у компьютера, да, то телефон всегда со мной. У кого не установлен Телеграм, рекомендую, конечно, тоже это сделать. Вы, друзья, Упускаете просто, ну поймите, упускаете людей. Поймите, кому-то удобнее в скайпе общаться, да? кому-то удобней в ватсапе общаться, кому-то в вайбере, кому-то в телеграме. Вот. Поэтому у вас должны быть установлены все мессенджеры, для того, чтобы вы не пропускали людей. И человек, когда смотрит ваши контактные данные, куда ему удобно, туда он и добавляется, и вам пишет. Так, пока я здесь проделаю кое-что, вы напишите вопросы еще какие-то есть у вас. Так. Uh -huh. Все, вопросы. Я тоже новичок купировался, получается ничего, пока не понял, чего начать, что делать, готова заниматься. Uh -huh. Светлана, спонсору напишите. Да, есть, конечно. Так. Я его запись этого тренинга показываю только партнера. Он есть полностью записан. Вы смотрите и делаете. Ну, если что-то непонятно, обращайтесь. Если хотите, чтобы индивидуально настроили, то вам необходимо активировать 5 площадок на биткоинах сейчас на представьте системы блокчейн маркетинг 24. Ну и соответственно там определенные бонусы у вас есть, что вы Получайте 206 человек по вашей ссылке, из которых 6 проплачены после прохождения простых инструкций. Ну плюс инструмент с Money и много-много приятных бонусов, с помощью которых можно заработать даже чайнику 24 биткоин минимально за год. А 24 биткоин еще вырастут в цене. Это будут просто колоссальные деньги, друзья. Поэтому сейчас кто думает? поздно, там еще что-то, мысли какие-то неправильно в голову лезут, то их постоянно нужно откидывать, принимать решения и действовать. Партнером именно Василий, командой Global Partners Club, именно наша команда. Кто становится партнером нашей команды, получает эти бонусы. Соответственно, в самой компании GMMG, да, вы активируете эти площадки получаете тоже определенные бонусы в виде видеоуроков, в виде обучающих материалов тоже самого администратора, создателя данного холдинга Артема Кабанова. Вы тоже его можете найти в интернете. Является за успешным интернет-предпринимателем, практиком не один год занимался в МУМ, бизнесе определенных успехов достиг. И, соответственно, решил открыть свое. Он открыт к общению, можете его тоже найти, если какие-то есть сомнения по поводу администрации данного холдинга. Ну и приятный бонус есть по аирдропу, по криптовалютным торгам. То 5 площадок уже активируют, открываются сигналы. То есть можно перейти в раздел сигналы, там есть уровень 1, присоединиться в telegram чат и по сигналам зарабатывать на торгах криптовалют. То есть регистрируйте на бирже, смотрите сигнал, какую монетку приобрести, предварительно пополнить баланс. Там все необходимые инструкции получите. Ну, просто смотрите сигнал, продаете там, на 10, на 15, на 20% дороже. А в свою очередь сигналы не просто так приходят, а отслеживаются определенные новости. То есть анализируется новостной фон да, на рынке криптовалют. И постоянно, то какие-то события есть. У той монеты, у той монеты, у той монеты. Например, у Ethereum Classic скоро будет фор. На фоне этих новостей цена увеличивается. Вот. И это отслеживает такой, такой приятный бонус. Это отслеживает, вы можете на этом зарабатывать. И заранее смотрят, определенная новость будет такого-то такого числа, да, определенное событие у монеты или определенное обновление, вот, все, вы покупаете заранее, монету, подросла в цене, вы продали, получили свой профиль. Но если не, не на что вам торговать, да, то я рекомендую настоятельно разобраться в нашей системе по автоматизации, применять ее успешно на практике, так как делают много партнеров в нашей команде, зарабатывать, и тогда уже можете часть, там инвестировать, торговать или еще что-то. Но если вы еще не вышли на уровень дохода, который вам хочется, то рекомендую, конечно, разобраться. Просто разберитесь, просто инвестируйте время, просто посидите и настройте это все себе. Так, ну, за внимание всем спасибо. Я уже неоднократно показывал, мне нужно сейчас пароль найти. И зайду на этот удаленный сервер. Ну, я скажу так, что все равно работает он, пока я даже на него не зашел. то что утром проверял, все работало. Друзья, принимайте верное решение, кто еще не в команде. Кто еще не перешел на биткоиновые площадки, тоже принимайте верное решение. Переходите, потому что за криптовалютой будущее. И это тренд. Тренд, на котором нужно делать деньги они а быть в стороне. До встречи в команде. Ну и конечно же радостная новость для партнеров, что в эту субботу я проведу закрытый тренинг по автоматизации бизнеса для партнеров команды. Ну всю предварительно перед самым перед субботой да выложившую информацию, сам пароль будет в закрытой шапке, в закрытой группе. Ну и по чатам нашим закрытым тоже будет вся выложенная информация. Поэтому не стойте на месте, всегда развивайтесь, друзья. Принимайте верное решение, ждем в команде. И до субботы. Пока.